Здравствуйте! В этом уроке выполним сборку проекта. Для этого необходимо нажать кнопку «Выполнить сборку». Откроется окно, в котором настраиваются следующие параметры. Формат сохраняемого файла. Телевизионный формат. Выбор формата имеет значение в том случае, если вы планируете демонстрировать сохраненное видео на экране телевизора. Выберите PAL. При нажатии на кнопку рядом со словом формат отобразятся дополнительные сведения, используемые при сборке проекта. Рассмотрим часто используемые форматы файлов. HDV ⁇ стандарт высокой четкости с разрешением 1440 на 1080 точек. Используется кодек MPEG 2TS, сохраняется как файл с расширением. M2T. RAVDV. Данный формат позволяет создавать файл без потери качества, так как он был записан с цифровой камеры. Разрешение 720 на 576 точек впал в nts 720 на 480. Сохраняется как файл с расширением DV. AVDV. аналогичен формату RAVDV. Но файл получается с расширением AV. Далее идут форматы, которые обычно просматриваются на компьютере. Телевизионный стандарт PAL или NTSC можно не выбирать, так как сохраняться файл будет с тем разрешением, которое вы задали при выборе профиля. Каждый из этих форматов имеет числовые значения с именем профиля, например, MPEG-2, 200K, MPEG-2, 400K и так далее. Чем выше качество, тем дольше будет обрабатываться проект. MPEG-2 данный формат используется при записи на DVD, но помимо всего прочего поддерживает стандарт высокой четкости. После кодирования получается файл с расширением MPG. MPEG-4 данный формат аналогичен предыдущему. После кодирования получается файл с расширением MP4. XVID-4 данный формат использует сжатие MPEG-4. После кодирования получается файл с расширением avi. H264 формат сжатия видео, позволяющий достичь большого сжатия с сохранением исходного качества. После кодирования получается файл с расширением mp4. Flash формат, используемый при воспроизведении онлайн видео с сайтов, например YouTube и так далее. После кодирования получается файл с расширением flv. RealVideo используется для потокового воспроизведения через интернет. После кодирования получается файл с расширением RM. Seora – свободный видеокодек, является аналогом MPEG-4 и xvid 4 При кодировании получается файл с расширением OGG. Каждый формат имеет дополнительный пункт с названием 2 ps При его выборе будет выполнен дополнительный проход. Тем самым качество кодирования видео будет лучше. При выполнении сборки вы можете сохранить как весь проект, так и его часть. Для этого передвиньте зеленый прямоугольник в нужный фрагмент проекта. Затем поставьте переключатель в положение Выбранный участок и нажмите кнопку Сборка в файл. В поле Выходной файл сдается путь размещения сохраняемого файла из списка назначения. Вы можете выбрать, для какого устройства предназначен сохраняемый проект, например, для DVD-плеера, для просмотра онлайн на веб-сайте, для программы воспроизведения, Windows Media Player или QuickTime Player и так далее. Я обычно сохраняю свои видеоуроки в формате X-Suite 4 с качеством 8000K2PS. Для достижения более высокого качества при сохранении выберите x 4 12000 k 2 ps Для создания нового профиля для сборки нажмите кнопку с изображением плюсика на белом листе и введите необходимые значения, тип кодека, битрейт и прочие данные. Введите имя профиля, расширение и нажмите кнопку OK. Выберите из списка назначение пункт DVD. Формат кодирования выберите PAL-4-3-VOP. 2PS и нажмите кнопку «Сборка в файл». Вы можете запустить мастер DVD после сборки, но я вам советую воспользоваться другой программой для создания DVD-образа. Сборка в файл может занять продолжительное количество времени в зависимости от мощности вашего компьютера и выбранного формата для кодирования. Сборка проекта успешно выполнена. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.